Сука, готов, Да. Сука, сука, сука. Сука. Я наконец-то, у Дима дома. Блин. Интерком сраный. Дима. Дим, ты тут? Это Открывай. Не свети в лесу. Хорошо, хорошо, привет. Здорово. Называется 10-10 <связывается> <связывается> ну, Ох ты, твою мать А, это с Тессом Тесс, привет Тесса, как Как дела? У меня, короче, свет уже. Да Тебе? я понял уже это Я... По всем, ты не и... против, я все снимаю а Потому что, что мне надо записывать для подписчиков видео Я уже понял Так я чуть-чуть вот так буду смотреть, потому что, блин, в лицо светишь Могу предложить пока только чай? Давай чай сделаем, мне, пожалуйста Человек-малеку не надо, пожалуйста, меня пугать. Ладно своими звуками? Чё? Ничего. Я думал, это ты сделал. Как я мог сделать? Подожди, в смысле? Я думал, это ты сделал. Давай, я давай, Серё... давай без прикола. Серёг. Дима, как у Где у меня спички? What the fuck? Сука, Дима, я отвечаю. Это ты делал, да? Правда? Ага. Ага. Сука. Дима, что это? Что там? Это погреб. Я в частном доме живу все таки Дима, слышь? Я ебал это открывать, чувак. Бля, какого? ты видел? Ты видел? Ты видел? Я на тебя смотрел, а ничего не видел. Сука, посмотри, по... ты... я отвечаю, там оно... оно дернулось. Сука, нахер ты его открываешь, а? Ч -ч -ч -ч. Ничего там нет? Да, ничего. Сука, отвечай, я клянусь. Чувак, если ты сюда эту заразу свою принес, чувак, я тебя убью быстрее, чем эти духи. А я. чё, чё ты рычит? <клёв> Блядь! Что там, Дим? Я ебал, чувак. Можно у тебя пожечь чуть-чуть. Дима, слышь? Ага. Uh -huh. Я страшно мне как-то. Сука, открывай. <звук> Блять, отвечаю. Нам надо узнать, что там. Открывай. Не -а. Я ебал. Я могу максимум встать на него. О, Бл у тебя. Мой носок. Тихонько. Я дом. Ах ты твою мать. Давай, типа, так я ставлю. Может пойдем на улицу. Не-не-не-не-не-не-не. Что там, Дим? Сука. <свист> Страшно. Давай, отк открывай, Дим. Так, на счет 3 три... я открою. А -а -а -а. Сука, сука, смотри! Дима. Сука, готов? Да. Сука, сука, сука. Там ничего нет. А зачем ты пенчика засунул сюда?